Точно, блядь? Спасибо. Куда мне надо? Да вижу. Вы проникли внутрь ВДНХ, товарищ майор? Да закрой рот свой. Государственная комиссия на подлёте. Я внутри. Ещё способ запустить режим учения. Выполнение задания осложнено обилием противников. Ещё вопросы? Ищите способ быстрее. Не подведите академика Сеченова во второй раз. Почему никто не работает? Ёбаный вру! Подожди, подожди, подожди. Вот это я зашел, блядь. Вы чё, прикалываетесь, но...